На самом деле вот весь процесс поиска объекта, общения с конкурсным управляющим, участия в торгах и так далее, весь процесс должен выстраиваться в определенном порядке, соблюдая определенные условия, чтобы у вас не возникало каких-то проблем. И, конечно же, в период, когда вы общаетесь с конкурсным управляющим, у вас есть рычаги воздействия на вредного конкурсного управляющего, который либо не предоставляет вам какую-то информацию, либо затягивается смотром объекта и так далее. Каждый конкурсный управляющий состоит в СРО. Вы можете найти эти данные, они находятся в открытом источнике, в том числе и в фидресурсе, и в коммерсанте и так далее. Вы можете обратиться в СРО после того, когда конкурсный управляющий уже начал затягивать с ответом. Например, ваши торги состоятся уже скоро, вы не успеваете принять решение об участии в этих торгах, потому что вам не предоставляют в срок. Вы сразу же обращаетесь в СРО, для этого есть специальные формы, вы направляете форму с такой жалобой, повторный запрос и описываете ситуацию, в идеале, если вы пересылаете Первичный запрос, который вы отправляли конкурсному управляющему, где видно, что он остался без ответа. Если вы делаете все правильно, как правило, реакция СРО не заставляет ждать конкурсный управляющий высылает вам всю информацию. Но я хочу сакцентировать следующее, что выполнение четких действий в срок и в правильном формате позволяет вам защитить ваши права. Вы должны знать, как это делать и когда делать, чтобы на ваши просьбы реагировали без таких жалоб. Я желаю вам, чтобы в вашей ситуации вам помогло, чтобы вы успели в срок все изучить и проучаствовать в торгах, если это очень выгодный объект. Если у вас есть какой-то другой вопрос, пожалуйста, пишите под этим видео, я с удовольствием Денис вам помогу. Если вы хотите, чтобы мы и дальше отвечали на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных торгов, отличных сделок и приятных конкурсных управляющих. Всем пока!